Приветствую вас, Скорпиончики! Сегодня мы с вами посмотрим, что будет происходить в нашей с вами жизни в период с 22 июля по 15 августа. Именно в это время будет двигаться Венера по знаку Зодиака Девы. Девы для нас это символический 11 дом, отвечает за дом друзей, за дом больших коллективов. И можно смело утверждать, что в этот период мы будем подвергать какому-то строгому анализу свое э, окружение. Будем, э, возможно, многие из нас будут заняты каким-то кропотливым трудом в своих коллективах, ну или же могут быть какие-то совместные дела с вашими друзьями. Также эта Венера, она склонна все анализировать. Она очень практична, она расчетлива. И эти черты будут свойственны нам в, в отношениях с нашими друзьями. Что же нам несет этот аспект? Ну, во-первых, начало. Начало периода. С 22 по 23. Смотрите, оппозиция. Юпитер в вашем доме развлечений К Венере Которая находится В первом градусе Девы Так, одиннадцатый получается Здесь у нас задействован дом И пятый Но ну, здесь может быть Какое-то любовное приключение Может быть Захочется потратить денежки На какие-то развлечения Ну, в чем-то себя отпустить Наверное и получить удовольствие стерегайтесь крупных материальных трат с 24 по 25 произойдет такой интересный аспект 24 будет у нас полнолуние водолеи в вашем доме семьи и это может быть указанием на то что во первых может быть эмоциональная обстановочка в доме немножечко накалена может быть вам захочется как-то Высвободиться от своих эмоций, может быть, как-то повести в чем-то себя немножко терещур ну, эмоционально. И близкие могут к этому отнестись несколько негативно. Будьте осторожны. 27-29. Марс станет в четкую оппозицию к Юпитеру. И здесь, возможно, некоторые конфликтные ситуации с близкими мужчинами, особенно если эти мужчины связаны с вами по работе, поскольку Марс будет находиться в последних градусах вашего дома карьеры. Я бы даже сказала, что некоторая ваша чрезмерная увлеченность какой-то работы, она может принести вам какие-то дополнительные материальные расходы ну или чрезмерная ваша активность в вопросах карьеры может привести некоторые материальные потери дальше очень интересный такой будет период там 28 29 в течение этих двух дней произойдет несколько событий во-первых перейдет меркурий из рака Лев, Меркурий, планета общения коммуникабельности, он перейдет в ваш дом карьеры, то есть будет по работе очень много общения ваша коммуникабельность возрастет особенно это благоприятно для тех, у кого работа связана с общением с возможностью как-то засветиться, показать себя, проявить свои качества, но здесь будет параллельно еще эти аспекты во-первых, будет оппозиция от Меркурия к Сатурну, что можно говорить о том, что вам нужно внимательно следить за своими словами. Сатурн будет находиться в доме семьи. Знаете, какие-то такие интересные у вас могут быть, знаете, начинания, даже не начинания, а продолжение чего-то начатого ранее. Возможно, у вас были какие-то мысли. В апреле месяце, может быть, были планы, которые не осуществились. Вот сейчас вы начнете тщательно работать над осуществлением этих планов. Может быть, это ремонт, например, в стенах дома. Что, захотите улучшить свое место проживания. Также до 29-го перейдет Марс в Деву. Вот он. Он будет переходить в знак Деву. И Марс отвечает за нашу активность, то есть ваша активность станет более последовательной. Во-первых, очень хороший Марс для того, чтобы работать. Вы будете внимательны к деталям, но учитывая, что он будет делать аспект к Юпитеру, который уже перейдет в ваш дом семьи, то основная ваша активность будет направлена на что-то, что связано с местом вашего проживания. Возможно, крупные материальные траты. Ну, это могут быть и покупки, и бытовой техники, а может быть, это материалы. Ну, Не знаю, у каждого свое. Дальше. 1-2 августа. Давайте посмотрим. Например, 2 августа. Сейчас тут немножко не получилось. Так, здесь у нас день, когда... Будет общение несколько затруднено, в том плане, что многие могут ощущать некоторую нервозность по отношению к своему окружению. Смотрите, вот видите, очень четко. То есть начнете как-то так ярко отстаивать точку своего зрения. Кстати, это критические дни. Первое второе для общения в стенах своего дома, со своей семьей, со своими близкими. Третьего-четвертого ситуация выравняется, поскольку будет тригон от Венеры к Урану. Сейчас посмотрим. Третье-четвертое. Вот наша Венера. И будет образовывать вот такой красивый тригон к Урану. Это благоприятные дни для общения с вашими партнерами, для знакомств, для примирения, для образования каких-то очень выгодных для вас партнерских связей. Причем есть шанс, что они будут всерьез и надолго с учетом критичности Венеры, вы сможете сделать правильный выбор. 8 числа произойдет новолуние в знаке Льва. 8 числа вам захочется развлечься. Это будет воскресенье. И я думаю, что вам захочется как-то засветиться в кругу своих друзей. Захочется поучаствовать, захочется стать звездой в своем окружении благоприятный день для того чтобы посвятить его отдыху в компаниях. 9 10 это день опасен тем что венера станет в оппозицию к нептуну ну как опасен опасен тем что этот аспект означает что вы можете заблуждаться в своих ожиданиях вот это венера вот это Нептун. Делает аспект дому любви. То есть это могут быть какие-то заблуждения или разочарования, связанные с вашими любимыми, детьми. Может быть, вы где-то там себе что-то нарисовали, представили, где-то преувеличили качество вашего избранника. На самом деле, через какое-то время вы поймете, что это было совсем не так, как вы себе представляли, что человек несколько отличается. От того, что вы себе надумали. Поэтому не принимайте никаких скоропалительных решений 9-10 числа. 11-13. Здесь Венера образует тригон к Плутону. И вас ожидает э, творческий, вдохновенный труд. Время хорошее для того, чтобы потрудиться. 12 числа Меркурий перейдет. Очень быстро Меркурий будет бегать в этом период. Перейдет в Деву. То есть у вас уже в Деве будет три планетки до конца периода. И это благоприятное -первых, время для работы, для взаимодействия с коллективами. У вас будет получаться с ними очень такая, знаете, слаженный гармоничный тандем. 14 числа произойдет такой аспект, который может на вас немножечко негативно отразиться в плане нервозности. Поскольку Луна будет находиться в знаке зодиака Скорпион, и она будет в точной оппозиции к Урану, вот 14-15 числа будете несколько эмоционально неуравновешены. Также это день конфликтности с близкими женщинами, постарайтесь, ну и с партнерами в том числе, постарайтесь, как-то, ну, зная об этом аспекте, провести эти дни спокойно. Ну что ж, по астрологии мы с вами на сегодня закончили. И сейчас перейдем к прогнозу на Таро. Ну что ж, скорпиончики, давайте посмотрим на картах, что вас ожидает в период с 22 июля по 15 августа. Прямо самое экватор лета, самая-самая жара. Ну хорошо, как вас будут воспринимать окружающие? Давайте посмотрим. Королева кубков, ну, очень интересно, поскольку это ваша карта, водная королева. Ну, Я могу сказать, что вы будете точностью соответствовать своему знаку зодиака. Чувственная, глубокая, эмоциональная дама. Ну, если вы мужчина, то соответственно это будут ваши качества. Хорошо, как будут обстоять ваши финансовые дела? Давайте посмотрим. Боже, какая прелесть! Эта карта греет мое сердце, как скорпиона в том числе. Поскольку можете ожидать очень приятных финансовых поступлений, которые могут вам прийти, знаете, как подарок, как манна небесная валится на вас. Очень хорошие будут, удачные обстоятельства для финансов. А как будут обстоять дела на вашей работе? Давайте посмотрим. Ой, а здесь башня. Что-то неожиданное, что-то может разрушиться, расчиститься, что-то может поменяться. Ну, давайте посмотрим, я уточню. Нужно понимать. Ну, вы знаете, здесь похоже, что будут какие-то перетрубации внутренние. Причем я пока не могу понять, что это. Ну, очень интересное сочетание, честно говоря, очень трудно мне их интерпретировать Но самый такой благоприятный вариант это возможно произойдут изменения на работе, которые повлекут за собой улучшение ситуации в доме, в семье вот как-то так они могут проиграться может быть это уход, будет в отпуск может быть это будет э, что-то связанное Надь, было бы несчастье да Счастье помогло, или как там, я не помню это пословица, ну, в общем-то, что-то что -то вам поможет, какие-то неблагоприятные обстоятельства сыграют в вашу пользу, которую, которая принесет вам достаток и эмоциональный наполненность на стенах вашего дома. Может быть, здесь, наоборот, произойдут такие реорганизационные моменты, которые впоследствии принесут для многих из вас успокоение и стабильность именно на работе. Хорошо, что ожидает вас, в принципе, в общем и целом в карьере, в ваших главных целях? Ну, здесь будут какие-то приятные предложения, движения вперед. В общем-то, я не вижу никакого негатива. Решила уточнить, да, что-то может быть новенькое. Новое предложение, может быть, новые проекты. И вы будете над ними думать, будете их оговаривать, будете принимать решения. Хорошо, давайте посмотрим, что ждет скорпиончиков в доме в семье. В доме в семье. Боже, какие у вас сегодня хорошие карты, императрицы. Вы будете, будете себя чувствовать, вот как эта красивая женщина, у которой все есть. Будете просто королевой. Мать, ну, смотря в каком возрасте вы находитесь: мать, жена, бабушка просто женщина, которая довольна всем тем, что она имеет. Хозяйка положение. У вас все стабильно. Что же ожидает тех? Кстати, иначе эта карта может говорить о том, что кто-то будет заниматься ну, обустройством своего дома. И вот оно будет именно таким, каким вы хотели, таким дорогим, качественным практичным хорошо что ожидают скорпиончиков в любви давайте посмотрим в любовных отношениях какой нам тут выпадет король ну выпал король мечей король это воздух то здесь может быть для женщин мужчина который связан с воздушной стихией Весы водолей или близнецы, также это может быть человек, который очень прагматичный, практичный и все проносит через голову. То есть меньше чувств, больше дела. Можно сказать, что этот человек, он... Ну, я могу сказать, что с этим человеком здесь как-то мало положительных эмоций. Здесь, скорее всего, какие-то разочарования, связанные с ним. Ну, хорошо, давайте спросим по поводу нового знакомства, ну, для девочек. Может быть, еще здесь какой-то король выпадет. Но здесь есть перемены. То есть, есть указание на перемены, на возрождение вашей эмоциональности, вашей личной, чувственной жизни то здесь есть движение вперед, к иеропан, к традиционному браку, вы хотите быть в браке, вы ощущаете победу, возможно у вас будут или уже есть какие-то знакомства, которые ведут к этому, хорошо, что ожидает мужчин, я тут не совсем поняла, что для мужчин, а что у мужчин скорпионов. Ну вдруг нас мужчины смотрят. Мужчины переживают. Давайте посмотрим, за что они переживают. У них мечты, планы, возможно, иллюзии, связанные с непонятно с чем. То есть пока они думают двигаться вперед, пока они большей частью находятся в своей в одиночестве, в размышлении, в комфортном одиночестве. И думают о том, как им дальше строить свою жизнь чем им заниматься. Но в любом случае они бы хотели, чтобы это была женщина качественная. То есть, чтобы она что-то за собой имела. Вот. Есть указание, что она может относиться к земной стихии, дева, телец, козерог. Теперь давайте посмотрим, что вам посоветуют карты. Главный совет от карт на этот период. Королева Пентаклей. Ну, это женщина-мать, хозяйка вам нужно двигаться к этой цели не бояться вкладываться в может быть, ну не может быть, а в недвижимость, то есть в свой достаток, вы должны смотреть на эту женщину как на самодостаточную и быть похожей на нее, быть похожей на женщин земной стихии. Вот по почитайте, может быть, где-то в интернете про козерожек, про женщин-тельцов, дев, они все очень практичные. Для них самое главное – это комфорт. Вот ваша цель – это двигаться к комфорту. Я вижу, что у вас для этого будут все шансы. Будет король, который может вам помогать. Это не обязательно очень близкий человек. Это может быть просто мастер даже. Это может быть просто человек, с которым вы взаимодействуете, друг. Но этот человек будет вам делать какие-то услуги, будет вам оказывать какую-то помощь. И... При его содействии у вас получится добиться каких-то положительных результатов. Также у вас здесь указание, что может быть еще и любовь. Любовь, новая любовь. Человек, ведь император, как будущий муж идет для кого-то. Если вы мужчина, то вы можете присти этот статус если начнете действовать уже в этом периоде. Ну что ж, сегодня наш прогноз закончен. Благодарю вас за ваши лайки, комментарии, поддерживайте меня ваши сородичи. Дело в том, мои сородичи, дело в том, что в Ютубе очень важно, чтобы было какое-то движение, были.. И лайки были, увеличение подписок, поскольку очень много времени тратится на эти видео. Хочется, чтобы их смотрело как можно большее количество людей. Для того, чтобы они попадали в список рекомендуемых, вот для этого мне нужна с вами, вот обратная, нужна с вами обратная связь. То есть, нужно с вами взаимодействие. Ну что ж, на сегодня все. И до встречи в следующих прогнозах.